Да, ну вот я вот пришел. Уже купил новую книжку, которая сегодня презентация Трансформации мировой закуриться. Вот она завидуйте. Еще подпишу на память два. Сокровище благих и жизни подателю. Бреди сели сёмны и очистины от всяких скверны. И спаси благо души наша Слава отцу, если я не спешил, и не пресня, и не Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. на Бог. Аминь. Здравствуйте, дорогие братья, и сестры, отцы. Начинаем очередное заседание Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Тема сегодняшнего заседания представление новой книги нашего председателя Валентина Юрьевича Тасонова «Трансформация мировой закулисы от хозяев денег, хозяевам мира». Регламент наш традиционен. Около часа это докладчику, затем вопросы после небольшого перерыва прения. Просьба, просьба отключить телефоны. Если кто-то приобрел книги, тогда вы перерывы здесь стопочкой сложите с листочком кому подписать. И во время плена будет подписывать. Все, спасибо. Ну, я, пожалуй, свою позднюю не выберу. Час монологов многовато. Вот. Спасибо за то, что все пришли. Смотрю очень большой сегодня сбор. Ну, видимо, потому что был некоторый перерыв между восьмым и девятым выпуском. Это уже девятый выпуск серии финансовой хроники профессора Катасонова. Издательство «Книжный мир» явно Конец. не успевает. Я им задал тем, которые они не выдерживают. Но слава богу, что все-таки книги выходят. Так что это уже девятый выпуск, но я должен вам небольшую тайну открыть, на самом деле это десятый выпуск, просто издательство в 2017 году, когда мы запустили эту серию, оно там неправильно посчитало, я когда сложил все книжки, выяснилось, что это уже десятый, но в общем это не так важно, но хочу сказать, что это такой уже некий юбилей, такой как бы моральный такой убежь, так что я даже сам удивляюсь, как эта серия до сих пор еще живет. Ну, значит, мне хотелось бы сказать, что этот 9-10 выпуск, он также традиционно состоит из первого раздела. Это международные финансы, международная панорама, дальше идут страновые разделы, в данном выпуске это Соединенные Штаты Америки, это раздел Россия и раздел другие страны. Дальше идут уже такие тематические разделы, такая переменная часть сборника, это Римский клуб проектирования будущего, mm -hmm. это раздел, который я назвал экологические фейки как средство глобального управления, ну достаточно традиционная тематическая рубрика. Это цифра как инструмент гипноза и программирования сознания. Ну еще такой раздел как слово здравомыслящих экономистов. В частности, здесь я вспоминаю Джона Гелбрейта в этом разделе. Очень нестандартный раздел «Календарь экономика» это информационный ресурс Сальград. попросила меня подготовить публикацию по, как, по некоторым там э, профессиональным праздникам. Я даже не знал, что оказывается есть профессиональный праздник «День экономиста 11 ноября. Но ну, я сначала отметился, потом все-таки решил написать эту статью, но не пожалел, потому что, когда погрузился в эту тему, много для себя много интересного открыл. Точно так же и День бухгалтера, который тоже там два или три раза в ноябре каждого года празднуется. Вот, оказывается, есть такие праздники, и они заставляют тоже задуматься об их смысле. Ну и последний раздел — это интервью и комментарии. Ну здесь, насколько я так прономинаю, охват времени — это где-то осень 18 года. Мы уже с вами в апреле месяце. То есть все-таки некое такое отставание во времени есть. Здесь есть, конечно, такие долгоиграющие вещи, которые, может быть, и через 10 лет не потеряют своей актуальности. Ну, таких, среди таких долгоиграющих тем я, прежде всего, конечно, выделяю раздел «Римский клуб. проектирования будущего». Потому что часто приходится обсуждать какие-то частные вопросы, и, ну, ведущие там партнеры по беседе, они некоторые вещи как-то не понимают, удивляются, начинают оспаривать. А почему? Потому что им непонятен общий контекст. Ну, например, вот на Царьграде позавчера у меня с ведущей Марией Иландкиной там был очередной разговор по поводу цифровых валют по поводу, по поводу того, что идет беспощадная борьба с наличными денежными деньгами. Ну, мы все прекрасно понимаем, что за этим скрывается, но ну, молодежь она ведь воспринимает это по-своему. Это же удобно, это эффективно, это быстро и даже может быть и безопасно, в том смысле, что меньше краж, меньше каких-то хищений, меньше каких-то ухищрений. Ну, я привожу примеры, такие очень конкретные примеры, которые показывают, что хищений стало не меньше, а наоборот больше. Ну и все-таки вот у молодежи нет такого как бы, ощущения, понимания, что это какой-то глобальный и долгоиграющий проект что это не просто какие-то технические детали, которые там помогают кому-то лучше работать или кому-то лучше жить. Я вот в этом случае прибегаю к такому аргументу, я говорю, ну вот посмотрите на работы Римского клуба. Собственно, там все сказано. Вы, значит, сомневаетесь, что выстраивается электронно-банкский концлагерь. Но ведь эта концепция электронно-банкского концлагеря, она как раз укладывается вот в эту идеологию римского клуба. Значит, римский клуб там 40 с лишним докладов за время своего существования опубликовал, и тема там одна и та же. население на планете слишком много. А электронный ванский концлагерь – это идеальное средство для того, чтобы сначала загнать это население в этот виртуальный цифровой концлагерь, а затем начинать кроме уничтожение этого населения. Вот, понимаете, такие вот темы, такие проблемы, они дают общий глобальный контекст, и тогда какие-то конкретные частные случаи, они находят свое место в этой картине. Грубо говоря, за деревьями надо видеть лес, а на фоне леса надо понимать каждое отдельно взятое дерево. Вот. Ну, что касается Римского клуба, в школе я стихийно заговорил о Римском клубе, то еще раз напомню, что у этого института задача, она достаточно понятна. Сейчас уже я, собственно, был читателем первого доклада Римского клуба, это еще начало 70-х годов, первый доклад Римского клуба вышел в 1972 году и назывался The Limits to Growth Пределы роста Это э, э, Медоузы э, Денис Медоуз Это э, исследователи, профессора Массачусетского технологического института Ну и особого секрета нету Многие модели Которые потом просчитывались э, э, Это э, Научно-техническая база Массачусетского технологического института вот. Ну и, в общем, постепенно, вот с годами я стал как бы понимать, куда ветер дует. Четыре основные цели или задачи римского клуба. Первое – это, значит, обеспечить переход на нулевой рост. Это вот их официальная такая позиция. Нулевой рост имеется в виду по всем параметрам. Демография, промышленная динамика, сельскохозяйственная динамика, выбросы различных загрязняющих веществ в окружающую среду, включая СО2 как фактор климатических изменений. Вот, Вроде все так красиво, вроде все так гуманно, но понимаете, очень странный гуманизм. Оказывается, необходимо так выстроить управление обществом, чтобы э, в конце концов э, остался один миллиард. Остался один миллиард, и вот ради этого миллиарда, собственно говоря, и э, прекращается экономический рост, э, прекращается загрязнение окружающей среды. Но ну, мы с вами привыкли э, слышать такое выражение «золотой миллиард». Но когда ты знакомишься с докладами Римского клуба, ты понимаешь, что речь идет вообще о миллиардах. И все остальные на этой планете лишние, вот. Но ну и в этом миллиарде есть один миллион, который действительно можно назвать золотым. Это как раз все вот совпадает с моими другими книгами, работами, концепциями, где я говорю о том, что сегодня, к сожалению, Мир находится под контролем хозяев денег, а это и есть золотой миллион. А они же бенефициары вот этой самой модели. Но э, Римский клуб, он как бы э, служит неким таким центром наукообразного обоснования вот этих разворотов мировой политики. Так вот, значит, прежде всего нулевой рост. Правда, потом они сказали, нулевого роста недостаточно. Но это Я уже расшифровываю первую цель, она ведь тоже эволюционировала, что оказывается, надо иметь отрицательный демографический рост, надо выйти на уровень 1 миллиард людей. Это, в общем, даже не мальтузианство, это не о Мы знаем, что 200 лет назад английский священник Мальтус озвучил свои идеи, что, значит, Народное население растет быстрее, чем производство э, продуктов питания и средств существования, и поэтому надо э, каким-то образом искусственно тормозить э, демографический рост. Ну, а если происходят какие-то катаклизмы, э, то это, видимо, какое-то попущение Божье, говорил английский священник, и это попущение Божье, опять-таки, э, в интересах человечества. Таким образом происходит стихийное выравнивание баланса между средствами существования и числом живущих на этой земле. Ну, в этом смысле эпидемии хороши, и войны хороши, и какие-то другие стихийные бедствия. Привет. Ну вот, э, э, римский клуб не считает, что надо все отдавать на волю стихии, надо планомерно производить это самое сокращение. И тогда нам становится понятно, откуда взялись ГМО-продукты, нам становится понятно, значит, почему так насаждается гомосексуализм, почему значит, насаждается идеология, что лучше быть одному, чем в семье, и так далее. И так далее. В общем, тут используется самый широкий набор аргументов. Ну, что касается экономического роста, то нулевой рост тоже недостаточно, поэтому Римский клуб со временем и в своих докладах, и через отдельных членов Римского клуба стал озвучить, и озвучивать идею деиндустриализации. Деиндустриализация. И надо сказать, что деиндустриализация она почти никого не пощадила. Некоторые думают, что вот, поскольку идеолог и основатель Римского клуба Дэвид Рокфеллер, он гражданин Соединенных Штатов, Массачусетский технологический институт тоже находится на территории Соединенных Штатов, то вот это государство, the United States of America, имеет какой-то иммунитет от этих самых рекомендаций и решений Римского клуба. Нет никаких исключений для Соединенных Штатов. Тоже не предполагается, и мы с вами прекрасно наблюдаем этот процесс деиндустриализации на протяжении нескольких десятков лет. На самом деле процесс деиндустриализации даже начался несколько раньше, до основания Римского клуба в 1968 году. Первые признаки деиндустриализации Америки заметил американский президент Джон Кеннеди. Вот. Это интереснейшая страница американской истории, и он пытался остановить этот процесс э, деиндустриализации, но э, по совокупности э, э, тех э, э, вызовов, э, которые он сделал э, хозяевам денег, он был приговорен э, к смерти, мы помним с вами убийство президента э, 22 ноября 1963 года в Далласе. Вот. Но ну, а потом процесс пошел веселее и главное, что он получил некое такое научно-идеологическое обоснование. Ну, уже как, как раз в конце 60-х, начале 70-х годов появляются работы типа работы американского социолога Даниэля Белла «Постиндустриальное общество». Собственно, Народу стали доказывать, что это уже как-то глупо и старомодно жить в индустриальном обществе. Мы должны с вами уже пребывать в постиндустриальном обществе. Ну, а если переводить вот этот эзотерический язык постиндустриального общества, вы должны находиться уже на том свете. Вот что вот такое постиндустриальное общество. Ну, как бы там ни было, я все-таки по своему опыту работы американист, и моя еще кандидатская диссертация в начале 70-х годов была по экономике Соединенных Штатов. Пользовался я тогда э, э, сборником статистическим, э, The Statistical Abstract of the United States of America. Помню, какая была структура валового внутреннего продукта в начале 70-х годов. Все-таки Америка еще не окончательно утратила э, звание индустриальной страны где-то на секторе экономики вместе с промышленностью, со строительством, сельским хозяйством приходилось 40-45% валового внутреннего продукта. Для справки скажу, что на сегодняшний день на реальный сектор экономики ВВП Соединенных Штатов приходится 20-22%. Вот, собственно говоря, постиндустриальное общество. Дэвид Тран, то есть это Дональд Трамп прекрасно понимает, в какой... Яме оказалась Америка, поэтому он где-то импульсивно и эффективно пытается вернуть старую, добрую Америку, индустриальную Америку, вернуть ее из этого постиндустриального состояния, но у него, конечно, почти ничего не получается. Это почти что пытаться загнать Джина в бутылку. Вот. Ну, а... Идеологию постиндустриального общества и единственной очень хорошо описала Айн Ренд в своем романе «Атлант расправляет плечи». Вот, толстенный роман, но я там писал кое-какие рецензии и комментарии по поводу этого романа. Собственно, Атланты, они так и поступили. Они оставили эту некую страну, которые мы прекрасно видим признаки Америки, они уходят куда-то в какое-то укрытие, из которого наблюдают вот эти энтропийные процессы, вот. и, собственно, это гибель индустриальной Америки. Ну, а потом атланты выходят из своего укрытия, когда уже и людей не осталось, и производительных сил не осталось, и вот они радуются, что теперь они действительно хозяева мира. Ну, достаточно парадоксальная вещь, потому что, в общем-то, многие считают, что роман Айнред – это как раз э, вот, э, идеологическое обоснование и постиндустриальному обществу, где останутся Агиатланты, а все остальные – это лишние люди. Ну, э, тем не менее, вот… Э, После прочтения романа «Айн возникает какое-то жутковатое ощущение. Даже более жуткое, чем, скажем, после прочтения таких антиутопий, как роман Орвала «1984» или «Дивный новый мир» Хаксли. Вот, в общем, тоже своеобразная антиутопия у Айнрен, но антиутопия, которой она призывает. Если у Орвала это как бы предупреждение, куда мы можем попасть, то у Айнренд это призыв куда мы должны попасть, вот в этом разница. Вот, ну это первая цель Римского клуба. А вторая цель Римского клуба ну собственно деиндустриализацию можно выделить в отдельную позицию, в отдельную цель Тогда уже третья цель будет называться ликвидацией национального суверенитета. Я прекрасно помню это время, начало 70-х годов. Я, как говорится, оказался тогда в самом стриме или мейнстриме, поскольку в 72-м году ходил и мучился, какую тему диссертации кандидатской выбрать, и неожиданно, открыв газету «Правда», я читаю, что в Париже прошла международная конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Вот. И, собственно, с этого и пошел процесс. Но теперь-то я уже задним числом прекрасно понимаю синхронизацию этих событий. 68-го создания Римского клуба, появление первых докладов, появление, вернее, проведение этой конференции в Стокгольме. Дальше, по-моему, в 73-м году появляется специализированная организация ООН под названием UNEP United Nations Program on Environment это все зрение одной цепи я был действительно в потоке всей этой идеологии и суть ее заключается в том что человечество надо спасать человечество надо спасать потому что вот модели римского клуба просчитанные на сверхкомпьютерах Массачусетского технологического института, показывает, что человечество погибнет либо от недостатка продуктов, либо из ограниченности каких-то минеральных ресурсов, либо, что наиболее вероятно, прежде всего удар придется страны биосферы. Биосфера будет настолько загрязнена, что люди просто задохнутся и отравятся. Вот. Ну, немножко позднее появился еще один сюжет под названием «Климатическая катастрофа». Вот, ну, Должен вам сказать, что в 92 году несколько месяцев я провел в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций как специалист по окружающей среде. Меня туда пригласили в Диеса, это департамент по экономической и социальной политике, с очень конкретной задачей написать для генерального секретаря ООН кусок доклада для конференции в Рио-де-Жанейро. Это конференция, которая проходила в 1993 году. Ну и вот тогда я немножко окунулся в эту атмосферу United Nations, и в общем-то уже тогда я понял, что это некий такой, можно сказать, экологический заговор против человечества. Люди прекрасно понимали, например, что та же самая теория Климатическая катастрофы, это фейк. Но поскольку за научное обеспечение, научное в кавычках, обеспечение этой идеологии платят хорошие деньги, то мы будем значит, писать нужные бумаги. Да, значит, если компания Дюпон Денемур необходимо запустить производство новое поколение фреонов, потому что первое поколение фреонов, которое они запустили, оно было запущено в 30-е годы, уже больше не защищается патентами, то, значит, неожиданно родилась такая теория, что вот, значит, старые фреоны, они разрушают озоновый слой, а вот новое поколение озоновых, то есть этих самых фреонов, которые подготовила компания Дюпонт и они уже будут environmentally friendly, как говорят американцы. Вот. Но это все фейки, это все спектакль, это все значит, способы управления манипуляцией уже глобальным общественным сознанием. Вот, я долго об этом могу говорить, но почему я заговорил про экологию? А потому что лозунги были очень короткие, но хватающие за душу. Земля у нас одна, биосфера единая, а мы все разъединены. Мы разъединены национальными границами. Необходимо снимать национальные барьеры для того, чтобы успешно бороться с общими угрозами. Вот. Ну, надо сказать, что уже где-то в конце 80-х годов эта идеология значит, дала национальный суверенитет. Она и здесь уже циркулировала в Москве. Я в то время достаточно активно значит, в Комитете защиты мира там участвовал в некоторых мероприятиях. И вот эту идеологию я очень хорошо чувствовал. Вот, так что расшатывался национальный суверенитет. Расшатывался национальный суверенитет. Ну и четвертая цель, она же, конечная цель, это создание мирового правительства. Вот, значит, еще раз. Первое, это нулевой рост, о том постепенный переход к отрицательному росту. Второе, это деиндустриализация. Дальше, это размывания и уничтожения национальных суверенитетов и создание мирового правительства. Вот, понимаете, если мы будем понимать эту глобальную идеологию хозяев денег, тогда мы будем понимать и очень конкретные частные случаи. Когда мне там задают вопрос по поводу какого-нибудь биткоина или альткоина, я говорю, понимаете, это деталька, это деталька от одной большой машины или конструкции, которая называется электронно-банский концлагерь. Вот, что мне еще хотелось бы тут сказать. Да, ну вы знаете, конечно, все-таки временной лак некоторые есть, поэтому хотелось бы немножко сказать о том, что я сейчас готовлю для следующего выпуска финансовых хроник. Потому что тут вот сейчас в марте-апреле в апреле столько событий новых, которые, конечно, невозможно пройти мимо. Ну, а в частности, такое событие, меня просто замучили каждый день. Вопрос, значит, что произошло 29 марта 2019 года? Появилась серия статей по поводу того, что 29 марта золото вернулось в мир денег. Там, значит, по-моему, как же... Я уже забыл некоторых авторов. В общем, они сравнили это событие 29 марта, которое прошло незамеченным, с французской буржуазной революцией, с английской революцией, Glorious Revolution и так далее, и так далее. Тут, конечно, крайности вредны. Я, конечно, не хотел бы присоединяться к хору тех, кто 29 марта 2019 года называют «днем революции». Нет вообще никакого события 29 марта в области золота. И я могу объяснить, откуда это все пошло. А пошло это от Базеля. Ну, мы знаем местечко под названием Базель. Местечко очень такое мистическое во многих смыслах. Может быть, мы когда-нибудь специально посвятим встречу, что такое Базель, что там происходило, происходит и еще будет происходить. Ну, в частности, я думаю, не случайно хозяева денег выбрали это местечко для того, чтобы основать там штаб-квартиру Банка международных расчетов. Ну, мы о Банке международных расчетов с вами говорили не единожды. Дам все-таки короткую справочку. Банк был создан в 1930 году. Формально значит, его единственной задачей было обслуживание репарационных платежей Германии в пользу стран-победительниц в Первой мировой войне. Ну, где-то годик, может быть, какие-то финансовые потоки от Германии в сторону стран-победительниц имели место быть. Затем неожиданно финансовые потоки развернулись в противоположную сторону. Через Банк международных расчетов стали накачивать деньги для восстановления Третьего рейха для ремилитаризации Германии и подготовки ее к развязыванию Второй мировой войны. И самое непосредственное участие в этом принимал Банк Международных Расчетов. Да, мы с вами часто вспоминаем такое событие финансовой истории, как Бреттон-Уткая конференция 1944 года. В учебниках кое-что на тему этой конференции пишут, но... Ни один учебник не отмечает такое важное решение Бреттон-Лутса. После долгих дискуссий и после некого такого сопротивления, все-таки было принято решение о том, чтобы ликвидировать Банк международных расчетов. Решение было в 1944 году Бреттон-Лутс. Тем более, что на свет рождался новый институт под названием Международный валютный фонд который должен был частично взять те функции, которые выполнял до этого Банк международных расчетов. Но, как видите, Банк международных расчетов сохранился, продолжает здравствовать и даже занимает позиции в мире финансов более высокие, чем такой институт, как Международный валютный фонд. Я прекрасно знаю, как устроены учебники вузовские в Российской Федерации. Там достаточно много пишут про МВФ и ничего не пишут про Банк международных расчетов. А Банк международных расчетов, конечно, институт гораздо более серьезный и более закрытый. Если, скажем, вы выйдете на сайт Международного валютного фонда, вы очень много найдете информации самой детальной. зайдите на сайт БМР вы даже не сможете ответить на вопросы, каковы доли отдельных центральных банков в акционерном капитале этого института, нет такой информации правда я окольными путями занимался расчетом этих самых показателей но так напрямую вы не получите готового результата готовых цифр вот. так что банк международных расчетов это клуб центральных банков Россия нет, Центральный банк Российской Федерации стал членом этого клуба. Правда, опережая ваши возможные вопросы, скажу, что там он находится не в кресле, а на приставном стульчике. Но, ну, как бы там ни было, статус члена Банка международных расчетов обязывает руководителя Центрального банка Российской Федерации регулярно посещать заседания в Базеле. Но есть разные мнения, разные сведения, то ли раз в две недели, то ли раз в два месяца. Но, ну, по крайней мере, Набиулина шесть раз в году, не считая общего собрания акционеров, обязана бывать в Базеле. Но, к сожалению, никаких следов посещений Базеля госпожой Набиулиной на сайте Центрального банка Российской Федерации мы с вами не найдем. Вот. Ну, значит, я немножко ушел в сторону для того, чтобы объяснить, что при БМР был создан комитет по банкскому надзору, и комитет по банкскому надзору стал разрабатывать стандарты для частных банков. Ну, я надеюсь, в русском экономическом обществе особенно не надо распространяться и объяснять, что такое коммерческие банки. Конечный банк – это потенциальный банкрот. Какой бы э, расхороший российский банк вы не взяли, э, его баланс – вы увидите, что, в общем-то, это баланс банкрота. Для того, чтобы э, банк не стал банкротом, для этого, значит, э, используются некие страховые средства. Но одним из таких страховых средств является, э, значит, отчисление так называемое резервное отчисление коммерческого банка есть и другие страховые инструменты страхования но это примерно как знаете хождение по канату в цирке вот примерно также наши коммерческие банки не только наши это реконструкция любого коммерческого банка ну понимаете я просто вижу здесь некоторые новые лица, поэтому, наверное, все-таки пятиминутный ликбез по коммерческим банкам есть смысл провести. В учебниках по экономике коммерческие банк называют финансовым посредниками. Их во устами дамет пить, как говорится. Потому что что такое финансовый посредник? Финансовый посредник – представление любого среднестатистического человека. Это институт, который, значит, на депозиты принимает и полон 100 единиц денежных И потом эти 100 единиц он отдает куда-то там в виде кредитов другим клиентам. То есть он действительно посредник. Но дело в том, что в реальной жизни на депозит коммерческого банка кладется 100 единиц, а кредитов отдается, предположим, на 1000 единиц, 10 раз больше. А те 100 единиц, которые принесли в банк в виде законных платежных средств, это рубли, Доллары имитированы э, Центральным банком. Они идут э, в качестве резервирования по операциям коммерческого банка. То есть э, коммерческий банк создает деньги из воздуха. Из воздуха. Ну, давайте посмотрим на денежную массу Российской Федерации. Э, денежные агрегаты М0, это наличные деньги, ну примерно 8-9 триллионов рублей. А общая денежная масса М2. Это примерно 50 триллионов, а дельта составляет где-то 40 с лишним триллионов. А что это за дельта? Откуда она взялась? Кто напечатал? А это и есть коммерческие банки. Они никакие не посредники, они имитенты денег. А давайте теперь мы с вами пролистаем Конституцию Российской Федерации. Это грубейшее нарушение. То есть у нас в стране творится полное беззаконие. Вот, ну, а, а, порядке легкого утешения хочу сказать, что такое беззаконие сегодня творится в большинстве стран мира. А, вот, а для того, чтобы это беззаконие выглядело более-менее прилично, и для того, чтобы эти циркачи не падали все время а, с этой своей струны, натянутой под куполом цирка, значит, а, вот а, используются а, разные там а, нормативы, рекомендации, требования. Вот, а, Базель-1 – это первый набор нормативов, которые рекомендованы коммерческим банкам для того, чтобы они, значит, чувствовали себя более уверенно на этом самом канате. Вот, ну, 1 недолго существовал, появился потом Базель-2. Но Базель-2 тоже оказался слишком мягким инструментом или мягким нормативом. Потому что многие циркачи в годы глобального финансового кризиса 2008-2009 годов с этого каната попадали. Ну, наиболее известный циркач это Лемон Брадос. Вот, ну вот примерно такая картинка. Поэтому уже в десятом году банки международных расчетов решили, что надо ужесточать требования. Да, конечно, Жаба банкиров душит, да, хочется делать больше денег из воздуха, но надо же как-то и балансировать на этом канате. Поэтому, значит, появился Базель-3. Базель-3 с несколько более жесткими требованиями, в частности, требования к собственному капиталу, количество собственного капитала по отношению к общему объему обязательств и требований или активов коммерческого банка. Ну вот, я почему так долго и на это говорил, для того, чтобы перейти вот к событиям 29 марта. Так вот, значит, неожиданно где-то в марте месяца многие средства массовой информации, как российские, так и зарубежные, стали публиковать материалы по поводу 29 марта. Мол, 29 марта вступает в силу новое требование или новая рекомендация банка международных расчетов, что теперь вы можете собственный капитал рассчитывать, включая туда в категорию номер один, это самый качественный капитал, золото. Раньше в базе 2 золото находилось в третьей категории и оценивалось исходя из 50% рыночной цены желтого металла. А теперь это будет 100% рыночной цены. Соответственно, золото будет таким же качественным денежным инструментом, как наличные деньги, ну, не обязательно наличные, в общем, деньги на банковских счетах. Или как, например, какие-то казначейские бумаги типа Treasuries с самым высоким рейтингом. Вот какая выстраивается картинка. Но на самом деле я тоже как-то передоверился некоторым информационным ресурсам. 29 марта я ожидал на сайте Банка международных расчетов увидеть какую-то информацию. Никакой информации не было. И, суть по всему, ничего не произошло, и никакого пересмотра не было. Объясняю, откуда все это пошло. Это пошло из-за того, что некоторые буквально понимают, что вот банк международных расчетов выпускает новые нормативы, и эти нормативы становятся на следующий день обязательными для банков всех стран, которые входят в банк международных расчетов. Нет, на самом деле здесь, слава богу, нет еще такой жесточайшей дисциплины, как, например, финансовые регуляторы Соединенных Штатов прореагировали на «Базель-3». Они сказали, для нас это слишком круто, мы не готовы к этому. Китай, правда, сказал, мы готовы. И Китай оказался впереди планеты всей. Они с радостью приняли Базель-3. Я не буду сейчас перечислять, кто и как отреагировал на Базель-3, но тут ведь есть некая обратная реакция. Банк международных расчетов понял, что, видимо, они маленько перегнули палку и по графикам, и по нормативам. Появилась новая версия базили 3 и графики были смещены. Если по первоначальным графикам э, вся компания перехода на базель 3 укладывалась э, в рамки 2012-2019 год, э, то теперь все сместили на 2022 год и даже там э, до 2027. -го. Короче говоря, пока ничего не произошло. Э, Но ну, тут сразу возникает масса новых интересных вопросов. Э, откуда же взялась эта? самая дата, 29 марта. Я не исключаю, что ее могли взять из каких-то архивных материалов, из первой версии Базеля-3. Может быть, там были такие графики. Сейчас на сайте БМР а, такой архивной информации я не нашел. А, я, а, значит, докопался, а кто же первый ты сделал вброс по поводу 29 марта. А, первыми сделали вброс итальянцы, и это, наверное, не случайно. Я итальянским не владею, но тут перевел со словарем кое-как эту самую злополучную статью, она была опубликована 25 февраля в очень авторитетном итальянском издании, это по-итальянски я могу ошибиться в названии, но это некий аналог Financial Times Великобритании или Wall Street Journal Соединенных Штатов. Авторитетное издание, и там действительно я прочитал, что на 29 марта запланировано, значит, введение нового правила по золоту. Вот Нет, ничего подобного не произошло, и я думаю, что либо автор пользовался какими-то архивными материалами, либо, может быть, он сознательно сделал этот информационный вброс, для того, чтобы как-то оживить рынок желтого металла. На рынке желтого металла происходят очень парадоксальные вещи. Спрос на золото растет из года в год, а цена на него не растет, а за истекший 2018 год даже упала на 5%. Вот вам рыночная экономика. Ну, я сейроний говорю, потому что рыночной экономики уже лет 100 нету, а может быть, ее и, и, и никогда не было. Так вот, на самом-то деле прижимают э, цену на золото э, те игроки, которые э, управляют, имитируют и пользуются инструментами под названием э, «золотые свопы», э, «золотые опционы». Ну, разные производные финансовые инструменты, привязанные к золоту. Это так называемое бумажное золото, и объемы операций с бумажным золотом в... Э, э, даже не в разы, а в десятки раз превышают операции с физическим металлом. И вот за счет этих операций удается, значит, прижимать цену на металлическое золото. А сегодня металлическое золото недооценено. Любой грамотный финансист это знает. Почему недооценено? Ну, по крайней мере, по двум причинам. Первая причина. С момента, когда произошла демонетизация золота в 70-е годы, Ямайской конференции 1976 года, значит, единственной мировой валютой стал доллар. Но ведь хозяева денег прекрасно понимают, что золото все равно остается де-факто, не де-юра, а де-факто остается конкурентом доллара. Поэтому значит, золото надо куда-то запрятать, и от него надо как-то избавиться. В общем, тут зависимость почти математическая. Чем выше цена на золото, тем быстрее падает курс доллара. И наоборот. Для того, чтобы поддерживать доллар, надо подпитывать его валютный курс. Это делается в том, в том числе с помощью манипуляций цен на золото. Как техника манипуляции я не буду сейчас рассказывать, это уже для биржевиков. Нам сейчас главное понять эту идею, что на протяжении многих лет и десятилетий золото призывалось к плинтусу. И, кстати, это прекрасно понимают многие профессионалы. В 90-е годы была создана организация GATA, Global Antitrust Action, GATA. Есть даже сайт, где они достаточно грамотно объясняют, что происходит с золотом. Но это в основном представители среднего бизнеса, которые э, связаны с добычей желтого металла. Понятно, что низкая цена на желтый металл, она делает нерентабельным многие месторождения с золотом. Вот Затрудняют, осложняют <связать> добычу золота. Ну вот, э, почему я об этом так подробно говорю, э, потому что в э, какой-то момент времени золото выстрелит. Золото обязательно выстрелит, причем цена подскочит в разы, сценариев очень много. И я сейчас вспоминаю Италию, вот в связи с чем. Но ну, вы знаете, что в начале прошлого года к власти в Италии пришли консерваторы, пришли значит, евроскептики. И они достаточно делают резкие заявления и принимают достаточно радикальные решения. У них серьезное обострение с Брюсселем, у них серьезное обострение отношений с Франкфуртом на Майне, там где штаб квартира ЕЦБ. кстати, руководителем ЕЦБ является Марио Драги, который в свое время был председателем Банка Италии, Центробанка Италии. Но сейчас Марио Драги человек Goldman Sachs, и поэтому Марио Драги смотрит совершенно по-другому на Италию. Итальянцев считают слабаками в Европейском Союзе, действительно, по многим финансовым показателям, по размеру бюджетного дефицита, по относительному уровню долга. Италия, она вот в эту группу в ПИКС, Аббревиатура – это страны Южной Европы, у которых самые плохие финансовые показатели. Вот. Но значит, итальянцы, вот нынешняя власть, они хотят серьезно решить, выяснить отношения с Брюсселем. Они говорят Брюсселю, вы хотите, чтобы мы выполняли мастерские требования по бюджету? А там, в частности, мастрихские требования требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% валового внутреннего продукта. Но ну, итальянцы и так уже ужались, у них уже там чуть больше 2%, но Брюссель на них давит и говорит, вы хронически на протяжении длительного времени превышали все нормативы Мастрихта, мы от вас теперь требуем, чтобы дефицит не превышал 2% ВВП. А итальянцы, вот нынешняя власти, они себя позиционируют как социальное правительство. Они действительно значит, поставили крест на планах предыдущего правительства по повышению НДС. То, что сделала наша власть, итальянцы это, на этом поставили крест. Итальянцы первые в Европе запустили бот-бот. Вот, это аббревиатура, которая означает, безусловно, основной доход. Это очень интересная штучка. Это э, инструмент социального обеспечения. Это то, что там три года назад э, обсуждалось в Швейцарии на референдуме. Э, швейцарцам предлагали проголосовать за или против бода. Это не э, пособие по безработице, это не пенсия. Это э, тот э, доход, который может получать любой взрослый гражданин, независимо от его социального статуса, независимо от того, работает он или не работает, пенсионер или не пенсионер, ну и так далее, и так далее. А итальянцы решились на этот шаг. Это тема отдельного разговора. У нас даже был круглый стол там в трапезной. Александр Иванович Нотин ездил в Польшу, обменивался опытом и докладывал нам по теме БОДы. Ну, тогда вроде как мы пришли к выводу, что в ближайшие годы БОДы в Европе не будет а может его вообще никогда не будет. Но тут неожиданно итальянцы свои боды. И понятно, что для итальянцев важнее не повышать НДС, не отказываться от бода, чем значит, выполнять эти самые дурацкие мастерские требования. Но тут они сделали ход конем. Они сказали, хорошо, если вы хотите, чтобы у нас был бездефицит, бездефицитный бюджет, мы его вам сделаем. Мы закроем дефицит с помощью золота. А я для справки вам отмечу, что Италия занимает четвертое место в рейтинге основных владельцев золотых резервов. На первом месте находится США, более 8 тысяч тонн, но это правда на бумаге, реально там может быть остался один вольфрам. На втором месте находится Германия, на третьем находится Международный валютный фонд, на четвертом находится Италия. 2400 с хвостиком а тон то золота а дальше находится Франция, дальше находится Россия, дальше находится Китай для справки для справки да. вот ну тут маленькое но маленькое но разговор о том чтобы закрывать бюджетные дыры с помощью резервного золота начались осенью прошлого года но ну, итальянцы прекрасно понимают, что в виде тока до зуб не идет, не, не идет. 2400 тонн золота находится на балансе банка Италии. Ну вы сами понимаете. Банк Италии и государство Италии, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Поэтому банк Италии это золото, естественно, отдавать не намерен. Вот. Ну и, опуская многие детали, я мониторил эту тему и продолжаю ее мониторить. В феврале этого года в парламенте родились два законопроекта. Очень важный законопроект. И первый законопроект значит, о переводе золота на баланс итальянского казначейства. Да. А второй закон еще круче. О национализации Банка Италии. Но мы когда говорим, что центральные зависимы, мы имеем в виду, конечно, прежде всего, вот то, что решения центральным банком принимаются автономно правительством. правительства. Но в Италии ситуация даже хуже. Мало того, что Банк Италии принимает независимые решения, он еще является абсолютно частной организацией. Это акционерное общество. Акционерное общество, в котором акционеров несколько десятков. Я даже смотрел, там есть и крупные, и мелкие. Это в основном итальянские банки. Хотя требуется некоторые более доскональные изучения. По-моему, там есть даже и некоторые иностранные банки, но в не очень крупных дозах. Но это примерно аналог Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, который, как вы понимаете, тоже является частной корпорацией. И вы сами понимаете, подготовить законопроект о национализации Банка Италии, к сожалению, наши средства массовой информации эту тему очень вяло освещают. Она того заслуживает, она того заслуживает. И что хотелось бы сказать, ну конечно бои еще впереди. Да, значит такая деталь, выкуп государством акций у Банка Италии по ценам 30-х годов. Когда создавалось это акционерное общество. Но вы сами понимаете, куда я клоню. Полная параллели, аналогия с Россией. Вот наши власти, законодательная власть, исполнительная власть. Вот вам выход из многих сегодняшних тупиков. Да, у нас чуть ли не каждый день средства массовой информации говорят, центральный банк еще увеличил золотой резерв. И везде пишут официальные золотые, золотые резервы Российской Федерации. Да не Российской Федерации, резервы Банка России. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Естественно, что Банк России никогда добровольно это золото не переведет на баланс Минфина Российской Федерации. Тем более, что статья 2 Федерального закона Российской Федерации о центральном банке прямо говорит: государство не отвечает по обязательствам центрального банка Российской Федерации, а центральный банк Российской Федерации не отвечает по обязательствам государства. Можно догадаться, что покажет комбинацию из трех пальцев. Если правительство, Медведев там, или Силуанов. Но ну, Силанов никогда не попросят золото. Ну вот такая вот ситуация. Значит, иногда мне задают вопрос, а где оно, это физическое золото? Может, оно где-то в другом месте? Нет, значит, делали запросы. Неглинко отвечает, что все физическое золото находится на территории Российской Федерации. Я говорю, слава Богу. Я говорю, ну это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы нам успокаиваться. Потому что ведь внутри Центрального банка есть нормативные документы, которые такую опцию предусматривают. То есть возможность хранения физического золота за пределами Российской Федерации. Да, я уже увлекся. В общем, вы понимаете, что опыт наших итальянских друзей, он нам очень и очень нужен. И каждый день... Какие-то происходят события в мире, которые дают нам подсказку. Те же самые, например, иранцы. Ну, как вот они на протяжении многих лет выходили из этой блокады. Даже при блокировании операций через SWIFT и так далее, и так далее. Так что нам сегодня этот международный опыт крайне необходим. Ну и плюс к этому, конечно, хотелось бы два слова сказать о внутреннем опыте. Мы страна богатейшая. Богатейшая не только в плане природных ресурсов, но и в плане опыта, как негативного, так и позитивного. Ровно 90 лет назад началась э, индустриализация, первая пятилетка. Э, в мае 29 -го года проходил э, пятый э, всесоюзный съезд э, депутатов, э, и он э, как бы утвердил вот э, эту самую индустриализацию. А это богатейший опыт, ценнейший опыт который, собственно, и определяет, дает подсказки, как нам выходить из сегодняшнего тупика. А то, что тупик, я думаю, это никому доказывать не надо. Спасибо за внимание. Короткий вопрос. Дмитрий Юрьевич, американский президент Джон Кеннеди, он хотел придать, чтобы Министерство финансов могло имитировать американские доллары, насколько я помню, да? Скажите, пожалуйста, а как может быть в одном государстве... Но не только могла, она начала... Стоп, стоп, как в одном государстве может быть два эмиссионных центра? Как может устоять царство, разделившееся само в себе? Так что то, что ему просверлили дырку в голове, все правильно сделали, иначе бы Америка развалилась бы. Значит, что я хочу сказать по этому поводу. Формально, если вы так вот высокопарно выражаетесь насчет того, что царство может разделиться в самом себе, формально, конечно, и сегодня казначейство выпускают какие-то денежные знаки. В основном это разменная монеты. Это продукт казначейства. Давайте первым вспомним советский опыт, советскую историю. Ну, тут сидят люди, которые хорошо помнят, денежные знаки Советского Союза. А там были банкноты и, и казначейские были казначейские билеты. Но если развалился Советский Союз, но ну не потому, что там были банкноты, которые имитировались Государственным банком СССР, а казначейские билеты имитировались Министерством финансов СССР. Причины совершенно другие. Ченьюевич, над ними было политбюро, и над теми, и над другими, поэтому это не тот, не тот момент. Но это мы более подробно потом обсудим. Может, в приеме разграбочное мысль. А можно я подписать, а я хочу к ребенку поехать? А то я не смогу. Так, у, у вас вопрос? вопросы? Тот, у я просто хочу к ребенку поехать, вот, а то у меня остается резюме. Подписать. Ну, вы вы с вами напишите а? где-то на бумажке, чтобы я не принесите, я вам помню, быстренько на 100 извините, пожалуйста, вот по поводу базы 1, 2, 3, Третьей базы, потому что они них где-то 2 тысячи, ну, пока не до седьмого года, насколько я помню, потому что мы с отрабатывали, какая-то сообщение, наши не шли, там еще плюс в базе 3, самый большой раздел, конечно, это э, нормативы по работе на фондовых рынках. И мне кажется, и американские, и наши банки не прошли на то, что они очень увлекли 100 игрой. Почему завалили все? Насколько я просто знаю, потому что... Так у на... вас вопрос или у вас выступление в Уточнение просто. Уточнение, мне кажется, так, потому что Но Но это было до 2002 года. Да, давайте мы в премиях вышли. Сейчас только вопрос. Пожалуйста. У меня вот вопрос по поводу Советского Союза распада. Да. Ну, случайно вы сейчас сказали. Ну, это не совсем по Тем более, что вы задаете вопрос догонку. У нас только что проходила молодежка неделю назад на тему как раз распада Советского Союза. Поэтому... — а Вопрос такой. вот Вы сказали, что банк международных расчетов не был ликвидирован, хотя решение было принято в Почему все-таки он не был ликвидирован? То есть это какие-то потаенные закулисные вот дела. И еще такой вопрос. Вы угадаете Елену Блаватскую в вот, книге. Что заставило вас ну, обратиться к ней? Как бы? Все-таки это из-за необычно вот, необычных. Да, да. Действительно, я не упомянул а, о том, что в этой книге у меня не очень стандартная публикация а, под названием «Идея американской исключительности родилась на берегу Днепра 31 июля 1831 года». Речь идет о Елене Бловатской а, о ее некоторых там... А, произведениях я был несколько удивлен и шокирован, когда выяснилось, что в Америке Елена Блаватская является кумиром, кумиром. Ее даже гораздо более знают некоторые интеллектуалы в Америке, чем в России. Вот. Но, ну, видимо, потому, что она в своих работах действительно особенно в работе тайной доктрина», говорила о шестой расе, говорила об исключительности Америки, как вот этой самой шестой России и так далее, и так далее. То есть это все очень импонировало американцам, и, в общем, ну, мы прекрасно понимаем, кто такая Елена Блаватская, вот, не к вечеру будет упомянута, но, тем не менее, в Америке ее упоминают часто, и даже протестанты увлекаются Еленой Блаватской. А первый, а что... первый вопрос. Банк международных расчетов, Почему он не был а. То есть было принято решение о его ликвидации, но а -а. а все-таки он остался на плаву. Вы знаете, все-таки у меня такое ощущение, что за сохранение БМР стояли европейские банкиры. Стояли европейские банкиры. Уж очень им было страшновато значит, оставаться в мире, где будет только Международный валютный фонд. Там же с самого начала было понятно, что МВФ э, контролируется Соединенными Штатами. Э, Как-то в каких-то моментах они все консолидируются, единая волчья стая. Но, Но им надо было все-таки сохранить БМР. Э, и э, даже вот э, моя такая версия, что э, действительно они повысят статус золота э, в базе ли3. И оно будет оцениваться, и моя версия, что это, безусловно, под давлением Ротшильдов. Это ротшильдовское давление, ротшильдовская идея, понимаете? Поэтому, да, вот как раз в 44 году говорили, а зачем? Давайте мы какие-то функции Банка международных расчетов будем через Международный валютный фонд выполнять. Но, тем не менее, значит, сегодня... БМР МВФ действительно кое в чем дублируют друг друга, но тем не менее все-таки видно хорошо, что БМР занимается больше центральными банками. Международный валютный фонд как-то работает больше с министерствами и с казначействами. Я же 5,5 лет был финансовым директором проекта Всемирного банка, и меня удивляло, что они как-то вот больше с Минфином любят работать. И Банк, и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. Как-то вот мне казалось, что через Центральный банк должны какие-то вещи проходить. Вот, но вот они, поэтому все-таки у них есть свое разделение. Я не буду сейчас говорить, Банк Международных расчетов МВФ, это сегодня очень разный институт. Очень разные институты. Но они друг друга дополняют. Они друг друга дополняют. И, конечно, с моей точки зрения, БМР гораздо более влиятельный институт, чем Международный валютный фонд. А там больше консолидации. Понимаете, там есть несколько э, уровней управления. А там есть на самом высшем уровне так называемая G5, группа из пяти. Вот сегодня я как раз вот интервью давал э, э, какому-то видео видео в какой-то программе. Я как раз упоминал G5. Меня спрашивали, а какая будет валюта после доллара? Я говорю, я не знаю, какая будет валюта после доллара. Я говорю, я знаю, что эти решения сегодня принимаются сообща в G5. G5 это 5 центральных банков. Федеральная резервная система, ЕЦБ, Банк Англии, Значит, Банк Англии, видимо, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии. Это, по сути дела, картель центральных банков. Банк международных расчетов – это широкая площадка, там 60 с лишним центральных банков. А это картель. Об этом картеле мало что известно, но, по сути дела, те валюты, которые имитируются указанными центральными банками, это одна и та же валюта просто в разных национальных обертках. Обратите внимание, волатильность в валютных парах, указанных пяти банков, минимальная. Это признаки того, что там есть картельные соглашения. Все остальные за пределами G5, там вот туда-сюда идет пляска. Поэтому в какой-то момент времени может возникнуть конструкция, аналогичная, скажем, той, которая есть в Соединенных Штатах. Там же есть 12 ФБР, Федеральных банк, то есть ФРБ, Федеральных резервных банков, и над ними есть эта управляющая структура, которая называется Совет управляющих Федеральной резервной системы. Я не исключаю, что G5 может со временем стать такой же конструкцией, и будет какая-то единая валюта с общим названием. Ну, я об этом говорил и писал. Что-то типа феникса. Помните, Ротшильды в журнале экономист как-то бросили эту идею. Это было 30 лет назад. Но вот я думаю, что в этой идее она созревает. Ну, я в качестве реплики такой очень короткой поздравляю. У нас, вот. подождите, вопрос. Нет, у вас вопрос, я краткий. У вас вопрос, хорошо. Вопрос, Значит, ну, мы привык... приняли... Вы... Я просто, нет. я долго никогда не говорю. Я Сейчас говорить. вопрос. Я не говорю. Вопрос Значит, я мы говорю. привыкли ругать американский плеоризм, да, и говорить, что главное зло там, оно находится, и так далее. Но вы в своем докладе уже сказали о том, да, что национальная Америка тоже является жертвой всяких международных финансистов. Вот. Ну и эта треща разделение идет по всему миру. Есть традиционалистские силы, есть силы, связанные вот с этими вот финансистами, постмодернистами, как, да, постмодернистскими политиками и так далее. Но ведь в СССР тоже были силы, которые как-то встраивались во все это безобразие еще с советских времен. Да, так сказать, были всякие интересные структуры, как там группа Гвишани, там вот эта группа МОСТ, которые все время идеи конвергенции, сказать, выдвигали и так далее. Вот, а к том, то советской части, собрать, вы, вы что-то можете сказать? Ну, я об этом вообще-то говорил, на каких-то Ну, заседают. я не на всех, бывает просто. Да, ну, это, видимо, продолжение темы Римского клуба, да, безусловно, что... Римский клуб, он попытался создавать свои какие-то структуры в отдельных странах, по моим данным на сегодняшний день есть где-то около 30 национальных ассоциаций Римского клуба в основных странах, в России тоже есть такая ассоциация, но эта ассоциация уже возникла в РФ, а в Советском Союзе немножко было по-другому, Безусловно, что э, советское руководство очень настороженно и с опаской относилось к Римскому клубу, поэтому э, хозяева денег через э, свои возможности искали подходы к ЛПР, как мы тогда говорили, лица, принимающие решения. Ну и э, один из таких подходов оказался успешным. Вы упомянули, это Джермен Михайлович Гришианин, э, на тот момент он был уже родственником дочери Косыгина, он был женат на дочери Косыгина, Людмиле. И это, безусловно, давало ему большие возможности. Ну, могу сказать, что Джармиан Михайлович был генералом комитета госбезопасности, возглавлял Государственный комитет по науке и технике, который находился под двойным подчинением Академии наук и правительства. Совет министров. Вот. Ну, в общем, достаточно была влиятельная фигура. Он в Комитете госбезопасности имел особые привилегии, которых не имел ни один другой генерал, даже многозвездный. Он мог заходить напрямую к Юрию Владимировичу Андропову, решать любые вопросы. И имел, грубо говоря, дипломатический паспорт или там какой-то иной паспорт который позволял ему выезжать в любую страну в любой момент времени вот, то есть ну и дальше начались уже у него такие контакты контакты с некоторыми отцами-основателями римского клуба ну и вот степ-бай-степ step step, значит через Бешани стали подтягивать Советский Союз к римскому клубу ну и предложили значит да, где-то через несколько лет после основания Римского клуба в Вене появился Институт системного анализа. Международный институт системного анализа. Но, ну, конечно, можно по-разному смотреть на этот институт. Для кого-то это была площадка, на которой встречались интеллектуалы разных стран, куда, значит, получали возможность выезжать наши фирики, в том числе из почтовых ящиков, и так далее, и так далее. Но в одновременно это была площадка, на которой работали спецслужбы многих стран. Поэтому, конечно, для Запада это был большой успех, то, что они сумели вытянуть нас в Австрию. Через Австрию прошли многие интересные люди, которые до сих пор занимают ключевые позиции в руководстве Российской Федерации. Но они проходили через разные площадки, и через Венский институт, они проходили через монт это институт экономических проблем. Ну, например, Аван учился там, там учился Гайдар, там учился нынешний ректор МАУ Ранхикс. Много-много интересных людей, которые до сих пор еще сохраняют свое влияние в российской власти. Вот так. Ну а следующий шаг это было уже создание в НИИСИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований. Это уже был прямой партнер Венского института. Я в НИИСИ знаю не понаслышке, я много бывал в этом институте, я там не работал, но достаточно часто посещал этот институт, адрес этого института, проспект «60 лет октября». Те, кто знает Москву. Вот. Ну и там встречал многих этих людей, которые потом уже пошли во власть. Также и Березовского, кстати говоря, встречал. Правда, он работал не в Денисе, а в соседнем здании. Ну, в общем, как говорится, остается только писать мемуары, что профессор Катасонов видел и слышал.